Всем доброго дня суток, мои дорогие подписчики, ну и не обязательно. У нас в школе лично проходит благотворительная акция Протяни руку лапе. То есть, объясню поподробнее, желающие могут отослать приюту аксессуары, лекарства для собак кошек, медпрепараты. Для ухода за больными животными, для ремонта будок, Та, э, сухой только еду или тоже сухой корм не надо присылать, просили э, нас, потому что от, если мешать разные виды корм, кормов, да, от этого собаки начинают болеть. Если говорить о кормах, но только для больных животных, находящихся в изоляторе и в, сана... ну, в стационаре, типа, им можно влажный консервный корм, кроме чапи и педигри, для собак и кроме вискоса и кеттикет. Для кошек. Да, где-то. По-моему, да. Там, по-моему, был вискос и... вискос и китикет, китикат, кит... не помню. Для ухода за больными животными, так. Также я решила помочь этому приюту для животных ЭКО, район Берилёва. В данном приюте 2000 собак и не менее 300 кошек. Также можно прийти этих животных к себе. Сайт этого приюта э, будет в описании видео. Да. Вот. Также я решила помочь этой поучаствовать в благотворительной акции и прикупила тут несколько вещей для бездомных животных. Это ошейник. Вот такой. Он зелененький, такой необычненький. Мне нравится очень. Необычный ошейник. Обычно там делают коричневый, тут зелененький, необычный. Да? Пакетик, в котором я положу мои подарки, так сказать. Также трехметровый поводок для выгула собак. Ошейник. Много ошейники. Он один сантиметр в толщину, да? вот, вот этого, и 50 сантиметров в длину. Поводок трехметровый. Э, сделан из, ну, как вы видите, как же объяснить это, не помню, как называется эта ткань. Жесткая ткань, из которой, скажу вам, шьют портфели, наверное. По, ну, вы же понимаете, какие портфели, да? Ну, так вот. Также в приют требуются волонтеры. Поясняю, волонтеры это люди, которые за бесплатно, ну то есть даром, помогают бездомным животным или больным людям. Ну и так далее и тому подобное. Да. Я хотела пойти волонтеры, но это район Берилёва для меня на другом конце Москвы вообще, так что жалко. Очень хороший приют, правда, не очень большой. Это хорошо наоборот, что не очень большой. Да. Жалко, конечно, всех этих животных. Ладно. С вами была Нека. Всем удачи, всем добра, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и участвуйте в благотворительных акциях, которые будут на моей канале. Также в конкурсах и видеообзорах. У меня на канале будет все, уж поверьте мне. До свидания.